Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. Сегодня на обзоре новый кран. Кран от подписчика. Он платит 2000 сатош на каждые 5 минут. Вывод здесь инстантом на крипто кошелек Pay. Смотрите, чтобы здесь зарегистрироваться, переходим по ссылке в описании, нажимаем SYNC UP, Прописываем там все свои данные. Разгадываем капчу. Нажимаем ОК. OK. Далее вам на почту придет вот такое письмо. Вам нужно нажать клик here to login. Попадаете опять на вот такую вот страничку. Нажимаете здесь Litecoin. Опускаетесь ниже. На самый низ опускаемся. И здесь вот пишется минимум. Выплата 10 тысяч на Pay и здесь каждые пять минут нам может выпасть вот такая сумма либо же вот такая и здесь вот процентовка расписана далее чтобы выводить нам сатоши у вас здесь будет окошечко такое вы пропишите свой кошелек разгадаете капчу и он у вас автоматически подвяжется этом кране вот как вы меня видите автоматом он подвязался на это когда вы будете первый раз разгадывать капчу капча здесь не такая как у всех выберите все фигуры которые показаны в анимации здесь кружочки показаны и и нажимаем клейм лайткоин если мы все сделали правильно, мы заработали 2000 сатош. Сейчас мы опустимся. Так, неправильную капчу разгадал. Кликните по фигуре, которая вращается и перемещается. Количество попыток 3. Итак, кликнуть по фигуре, которая вращается и перемещается. Находим такую фигуру. Вот она. Нажимаем клей, Выпускаемся ниже. Как видим, баланс увеличился. Время пошло. Каждые пять минут можно сюда заходить и зарабатывать. Вот мои сатошики. 2033. А общий баланс. 4000 66 сатошиков и так пока я тут монтировал видео я собрал еще вот пару раз получается 1 2 3 4 5 раза собрал на третий раз мне выпало тысяч100 10 сатош так что вот это что здесь пишут процентов это все вот верно мне выпало вот, вот это вот сумма ну, давайте сейчас попробуем вывести данные Сатоша. На балансе именно получается 14166 Сатош. Кошелек все прописано. Надо здесь прописать. Получается 14166. И нажимаем вот эту вот красненькую кнопочку итак друзья после того как у вас наберется здесь более 10 тысяч сатош лайткоина прописываете сюда устанавливаете порог вручную и вот они приходят вам автоматом получается на крипто кошелек FaucetPay. вот я сейчас обновлю страничку вот 4 крипта, данный кран он платит и в нем могут выпасть вот такие вот суммы вот мои два сбора внизу у вас будет партнерская ссылка Копируйте и будете зарабатывать вот 20 процентов реферальная комиссия на этом у меня все пишите свои комментарии ставьте лайки всем желаю хорошего дня и всем больших заработков всем пока